Мы же знаем пословицу. «По силам вашим да дано вам будет». Да? И тогда получается очень интересный парадокс. Человеку дано, ну, назовем красиво, некоторое испытание. И оно дано ему по его силам. И когда другой человек, ему-то оно не дано, и сил у другого человека на это испытание нет, и тогда этот другой человек смотрит на того, у которого испытание, и начинает испытывать различного рода эмоции, начиная от безысходности и заканчивая э, руками разведу, да, чужую-то беду. Вот. И тогда он начинает из своей вот этой картинки мира, э, что он там на себя надел чужую беду, помогать. Или жалеть другого человека. И так далее. А зачем? У того-то человека сила есть. У вас нет. Этот факт придется признать. Так мало того, вы же еще можете и оттуда силу подтянуть. И ладно бы вы делились своей силой для другого человека. И мы такие истории знаем. То есть, когда человеку дается какое-то испытание, снова громкое слово, ему дается еще на пути люди, которые могут ему как-то помочь в этом. Либо он сам ищет людей, которые могут ему помочь в этом. Но бывает, что Почему-то эти непрошенные советы, они вызывают разные эмоции у другого человека. От игнорирования до явного неприятия. Иногда мы можем сказать что-либо полезное для человека. Но даже если это полезно и он нас не просил, он может просто не услышать. И более того, мы же знаем еще одну поговорку. Жалость унижает. Пока мы жалеем человека, ах ты бедненький наш, несчастненький и так далее, да, то мы действительно можем внушить эту мысль этому человеку, и у него не будет сил для преодоления каких-либо препятствий, каких-либо испытаний и так далее. Плюс еще, когда я услышала это определение, вот тогда я очень сильно насторожилась. Жалость произошла от слова «желе». Желе не десерт, а старославянское слово «желе». Я, может, его неправильно произношу, но что-то около того. И тогда жалеть – это такая слезная субстанция, которая помогает людям уйти на тот свет. И тогда неважно, кого мы жалеем, себя, другого человека. Мы делаем все возможное, чтобы помочь этому человеку, не будем повторяться кому. Угу. Хорошо, что мир более милостив к нам, чем мы сами. Поэтому попробуйте осознать этот простой факт, что... У другого человека есть силы на то, чтобы он справился с каким-то испытанием. И тогда, если кто-то рядом с вами плачет, если кто-то рядом с вами жалуется, возможно, напоминание о том, что у него есть на это силы, как раз-таки и даст ему те самые силы. Как раз-таки и даст ту самую энергию, которая ему нужна. Потому что пока вы плачете вместе... Вы не ищете выход из пещеры, а когда вы вместе выходите из пещеры проблемы, большой вопрос, в тот вы выход его вывели или нет. Если человеку что-либо надо, вы первый, кто об этом узнает, если это ваша компетенция. Точно так же касается и вас самих. Если у вас есть какие-то испытания, какие-то проблемы, они всегда приходят вместе с силами на их ликвидацию. Ровно как и любая идея, которая должна воплотиться в жизнь, она приходит вместе с силами на ее реализацию. И тут уже ваш выбор. Вы можете эту силу слить. И мы часто видим людей, которые пьют курят и так далее, они именно этим занимаются. Они сливают силу, энергию на решение каких-то проблем и живут в каких-то проблемах. Да? То есть они не используют этих сил. И видим других людей, которые используют как раз-таки ту силу энергию, которая им дана для выхода из каких-либо ситуаций. Нам всегда дается то, чем мы можем справиться. Мы так устроены. И так устроен мир. Более того, множество людей жили на Земле до нас. Еще множество проживет после нас. И часто ответы на наши вопросы мы можем встретить в литературе, в искусстве просто идя по улице, среди общения с другими людьми. Не на тему проблемы, а вообще общение с людьми. То есть простая открытость миру, она позволяет нам решить очень многие вопросы. Открытость к миру имеется в виду э, мир, который нас окружает. Это и люди, и то, что мы видим в этом мире, и то, куда направлено наше внимание. И все, что нас окружает, неодушевленное и одушевленное. Поэтому пользуйтесь тем, что у вас есть. Пользуйтесь тем, что вы человек. А, ниже есть видео, как устроен идеальный человек. Мы же, естественно, стремимся туда.